Приветствую, друзья! Меня зовут Вячеслав Манацков, а вы на канале Коллегия адвокатов. Здесь мы рассказываем об изменении законодательства и судебной практики. Делимся своим мнением относительно происходящих событий. Сегодня же о том, что такое судебный приказ и что такое заочное решение суда. Какова процедура рассмотрения судами таких дел в гражданском, административном порядке, а также арбитражными судами. Данное видео будет интересно тем, кто хочет в общих чертах понять, что из себя представляют подобные процессы, каков порядок и сроки обжалования вынесенных судебных постановлений. В настоящее время судами рассматривается много подобных дел. В большинстве своем это требования о взыскании задолженности, в том числе по кредитным обязательствам, возникающие из долгов по договорам займа, долгов по оплате коммунальных услуг, долгов по различным сборам, например, налоговым платежам. Итак, недавно Центральный банк России сообщил, что закредитованность россиян достигла исторического максимума. В частности, задолженность по ипотеке по состоянию на 1 мая 2021 года превысила 10 триллионов рублей. Также, россияне задолжали по жилищно-коммунальным услугам на сумму более 1 триллиона рублей, налогом и сбором около 2 триллионов рублей. Если некоторые долги физических лиц по налогам и сборам в бюджет еще могут простить в порядке налоговой амнистии, то кредитные организации, коллекторы, ТСЖ или управляющие компании будут непременно добиваться взыскания задолженности. Для этого им достаточно обратиться в порядке приказного производства с заявлением о выдаче судебного приказа. Что же такое судебный приказ? Судебный приказ – это вынесенный судьей единолично судебный акт на основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества должника. Судебный приказ одновременно является исполнительным документом, который может быть направлен в отдел судебных приставов для возбуждения исполнительного производства, или направлен в банк, в котором открыты счета должника, ну или либо по месту работы должника в случае взыскания периодических платежей или долга, не превышающего в сумме 100 тысяч рублей. Особенностью приказного производства является то, что отсутствует стадии подготовки к делу к судебному разбирательству стадии рассмотрения и разрешения дела по существу. По сути, рассматриваемые требования взыскателя имеют бесспорный характер. Судебные приказы выносятся в порядке как гражданского, так и в порядке административного или арбитражного судопроизводства. Сложнее всего получить судебный приказ в арбитражном суде. Во-первых, суды проверяют документы, которые взыскатель приложил для обоснования своих требований им требуется ясное недвусмысленное подтверждение задолженности. Во-вторых, желательно предоставить доказательства признания долга должником. Несмотря на то, что с 1 октября 2019 года из ПК было исключено упоминание о признании требований должником, на практике суды часто отказывают в выдаче судебного приказа ввиду отсутствия такого признания. Ну и в-третьих, если взыскатель требует взыскания неустойки, то также рекомендуется приложить подтверждение признания должником неустойки в заявленном размере. Арбитражный суд выносит судебный приказ в течение 10 дней со дня поступления заявления о выдаче судебного приказа, без вызова взыскателя и должника и без проведения судебного разбирательства. Судебный приказ выполняется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, который размещается на официальном сайте арбитражного суда на следующий день после вынесения. А также судебный приказ изготавливается в двух экземплярах на бумажном носителе. Бумажная копия направляется должнику в течение пяти дней с момента вынесения судебного приказа. Должник, получив копию судебного приказа, вправе в течение 10 дней после его получения представить суд возражения относительно исполнения судебного приказа. Как разъяснил Пленум Верховного суда Российской Федерации, возражение достаточно указать на несогласие с требованиями взыскателя. Указывать причины несогласия, приводить обстоятельства, опровергающие требования взыскателя, не обязательно. Возражения должника влекут безусловную отмену судебного приказа, о чем суд выносит определение, не подлежащее обжалованию. В определении об отмене судебного приказа арбитражный суд указывает, что взыскатель может предъявить свое требование в порядке искового производства, либо производства по делам, возникающим из административных или иных публичных правоотношений. Указанные Виды судопроизводства предполагают рассмотрение дела с участием сторон, и должник сможет защитить свои интересы, например, в части размера долга или неустойки. А если долг давнишний, заявить об истечении срока исковой давности или срока обращения в суд. Подать возражение можно и по истечении 10-дневного срока с момента вынесения решения, если срок был пропущен по независимым от должника обстоятельствам. Для этого вместе с возражениями необходимо представить суд заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока. Обстоятельства, послужившие причиной пропуска срока, необходимо доказать. Это могут быть документы, подтверждающие не получение должником копии судебного приказа в связи с нарушением правил доставки почтовой корреспонденции. Могут быть документы, подтверждающие не получение должником гражданином копии судебного приказа в связи с с его отсутствием в месте жительства, в том числе из-за болезни, нахождения в командировке, отпуске, в связи с переездом в другое место жительства и по другим причинам. Если должник так и не представил возражения, по истечении 10 дней судебный приказ вступает в силу. Вступивший в силу судебный приказ можно обжаловать в арбитражном суде кассационной инстанции в течение двух месяцев. В кассационной жалобе уже нельзя ограничиться несогласием с требованиями взыскателя. Необходимо указать основания, по которым обжалуется судебный приказ со ссылкой на законы или иные нормативные правовые акты. Привести и обосновать свои доводы. В случае, когда судебные приставы уже успели возбудить исполнительное производство, должнику следует подать в арбитражный суд заявление о повороте исполнения судебного приказа с просьбой прекратить взыскание. Даже если средства в счет погашения долга уже взысканы, Частично или полностью должник вправе их вернуть. Для этого в заявлении о повороте исполнения судебного приказа указывается просьба выдать исполнительный лист на возврат взысканных денежных средств, имущество или его стоимость. При этом необходимо приложить документы, подтверждающие взыскание с должника средств. Это может быть постановление о возбуждении исполнительного производства и обращение взыскания, выписки с лицевого счета и подобные документы. В порядке административного судопроизводства судебный приказ выдается по требованию о взыскании обязательных платежей и санкций. В целом, порядок подачи возражений и отмены судебного приказа аналогичны предыдущему случаю. Отличаются сроки. Должнику предоставляется 20 дней на подачу возражений с момента получения копии судебного приказа. Обжалование же в кассационную инстанцию возможно в течение 6 месяцев после вступления в силу судебного приказа. Для граждан важно знать о порядке отмены обжалования судебного приказа в гражданском судопроизводстве. Именно на основании судебного приказа взыскиваются долги по кредитам, микрозаймам, жилищно-коммунальным услугам. При этом по причине большого количества заявлений о выдаче судебного приказа мировые судьи не проверяют правильность указанного адреса должника, обоснованность размера задолженности или неустойки, срок подачи возражений относительно исполнения. 10 дней с момента получения копии судебного приказа. Однако из-за того, что взыскатель нередко ошибается при указании адреса должника, уж не знаю, случайно это или не намеренно, должник узнает об исполнительном производстве в отношении него, когда начинается списание средств. В таком случае при подаче возражений следует указать причину пропуска установленного законом срока. Необходимые сведения об исполнительном производстве, которые нужны для подачи возражений. Можно найти на сайте Федеральной службы судебных приставов в базе данных исполнительных производств. А именно необходимо узнать номер и дату исполнительного производства, фамилию судебного пристава, данные изыскателя, дату судебного приказа и фамилию мирового судьи. Ну а также, конечно, размер задолженности. Получив возражение, судья выносит определение об отмене судебного приказа, информирует взыскателя о возможности заявить свои требования в порядке искового производства. Далеко не все изыскатели обращаются после отмены судебного приказа с исковым заявлением. Кто-то из них не хочет тратить время, кто-то не видит перспективы судебной тяжбы, например, если истек трехгодичный срок исковой давности, о чем должник скорее всего заявит. Должник вправе обратиться к мировому суде с заявлением о повороте исполнения судебного приказа, в порядке который был озвучен ранее. После вступления в силу судебного приказа, должник вправе обжаловать его в касационной инстанции порядке статьи 377 ГПК еще одним судебным актом, который можно отменить, является заочное решение суда. Заочное решение – это решение, вынесенное по результатам рассмотрения гражданского дела в отсутствии ответчика. Согласно требованию статьи 233 ГПК, суд вправе рассмотреть дело в порядке заочного производства, если ответчик был извещен о времени и месте судебного заседания, но не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствии. В соответствии со статьей 234 ГПК, рассмотрение дела в порядке заочного производства осуществляется по общим правилам рассмотрения гражданского дела. Копия заочного решения суда высылается ответчику не позднее трех дней со дня его принятия с уведомлением о получении. Получив заочное решение, ответчик вправе в течение семи дней подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения. В заявлении необходимо указать и доказать уважительные причины неявки в судебное заседание, а также привести обстоятельства и доказательства, которые могут повлиять на содержание решения суда. Если на момент подачи ответчикам заявления об отмене заочного решения это решение исполняется, то его исполнение может быть приостановлено судом, его принявшим по ходатайству ответчик. Суд рассматривает заявление об отмене заочного решения в судебном заседании в течение 10 дней со дня его поступления. По итогам рассмотрения суд принимает одно из двух решений. Первый вариант – это отменить заочное решение, возобновить рассмотрение дела по существу и второй вариант – отказать в удовлетворении заявления о восстановлении срока. Во втором случае ответчика есть еще месяц на обжалование заочного решения в апелляционном порядке. Если ответчик не подавал апелляционную жалобу, то заочное решение вступает в силу по истечении срока для его апелляционного обжалования. Если же решение обжаловано, оно вступает в законную силу после принятия апелляционной инстанции постановления об оставлении заочного решения без изменения. Вступившие в законную силу заочное решение, ответчик вправе обжаловать в кассационном порядке в течение трех месяцев. В заключение следует отметить что оптимальным вариантом для должника или ответчика является подача возражений на судебный приказ или заявление об отмене заочного решения, установленный законом срок. Эта процедура относительно несложная и под силу человеку без знаний и навыков в сфере юриспруденции. Если же сроки на отмену пропущены и отсутствует основания для их восстановления, то обжалование в апелляции или кассации судебных актов уже требует профессиональной помощи юристов.